Кле, долину сзади остался гостеприимный аэродром ну не гостеприимный а скажем так уже дружественный они нас пропустили военный аэродром швейцарский клаусу разрешили пролет над воздушным пространством все в порядке спасибо швейцарским военным И, ну, мы сегодня выходной опять же. они наверное не летают но порядок в данном случае порядок а мы двигаемся в сторону Манблана, прям по курсу. Следующая система – это уже как раз система Манблана. Я думаю, что Клаус вот здесь не берет. и мы дальше, скорее всего, проскочим мимо Манблана, южнее Манблана проскочим и опять уйдем. Ну, дальше уже пойдем в сторону гор дома. Я так понимаю, что не будем мы больше на южную сторону, на северную сторону Манблана залазить, чтобы ониш, как вот удар воняет. О. О! Супер! Very Гуд paragliding Плейс, Друзья, вербие, вот оно! Слушайте, это же... Да! Я же в юности смотрел фильм. Если вы никогда не смотрели, я попробую ссылочку найти какой-нибудь. Больше, чем жизнь фильм называется. Я считаю, безусловно, это лучший фильм за всю историю, снятый про парапланы. Ну, может быть, потому что я лично просмотрел пленку, кассету с пленкой про эти соревнования 1993 года, 1993 Просто до дыр засмотрел кассету, пока пленка не порвалась. И это же ну, самое, что ни на есть, такая вот... Это были одни из первых соревнований парапланетных, чемпионат мира, когда было... были маршруты уже такие, это все вот восстановление парапланетизма. Место, на самом деле, мега-легендарное. И я, наконец-то, здесь. Я узнаю эти склоны по фильму. Я говорю, что я просмотрел это все, до дыру засмотрел, то пейзаж узнаю. Я никогда здесь еще не был, сюда не долетал. Но я теперь буду знать, что сюда я когда-нибудь слетаю один из Клауса. Так полетать, поностальгировать. Очень красивое место. Если вы летаете на параплане, то я вам категорически советую когда-нибудь сюда прилететь и полетать. Вот. وا! Здесь снимали фильм про безумного Макса. Тоже культовый парапланерный фильм моей молодости. Вот он, вербья. Да, ну очень красиво. А... А! А! А! Спасибо тебе, дядюшка Клаус. Какой же ты умничка. Дай Бог тебе здоровья. Ой. Эх, и учеников толковых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 Ну, друзья, что ты скажешь? Я даже не знаю, чем вам еще рассказать. Есть, вот все, все вы теперь про меня знаете. А вот, смотрите зуб покажу вам. Клаус на него целится, я думаю, с него поток связать. Ну, в общем-то, это логично. Почему у меня потока нет? Почему у Клауса есть? А, у меня уже тоже есть. Видите? Заваливаю влево. Закрыла. переставляю. Ну, ну, ну, ну, набор, на двербе, набор, пожалуйста. Да, да, да, да. Да да да да да да да да да. О, мэйзинг, ну, манифик. Так, только опять двойка за набор. Чересчур перевозбужден я. Сейчас должна, как говорят американцы эти, в вот, которых я вчера в фильме рассказывал, концентрация нужна. Ну, Чего-то у меня <с> полная расконцентрация. Разбередил душу Клаус этим фильмом.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 Параплан, который можно было купить. Очень хорошие парапланы, но они были с отбытком произведены. В Европе были нужны, стоили 700 долларов. Я купил их три и продал по 2100 в России, в Москве. Вот такой вот был в три конца прибыльный вариант. Ну так и сформировался у меня начальный капитал, можно сказать. В нужном месте, в нужное время. тут можно передать привет огромной моей маме, которая на эту авантюру отложила денег. Мама.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 Доход и затраты. Видите, Что-то я никак. Никак не наберу нормально. А правило очень простое. Делай все максимально хорошо. Вот кроликов я выращивал. Я поехал на фабрику, купил породистых, взял справки, что они породистые. Сделал для них шикарные клетки. Не тратил много времени, потому что.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 Но это везение надо, в общем-то, и не упустить в свое время просто. Итак, мы приняли решение, друзья, Клаус принял решение через северную сторону Ванглана опять идти. Будет очень красиво. Yeah, Супер! С правой стороны у нас на Женевское озеро будет уходить, сейчас будет вид. Сейчас попробую Клауса на фоне Женевского озера сбацать. Ну, Монблан, вот он впереди. Красивый. А с правой стороны, сейчас на фоне, за, за, за Клаусом, Женевское озеро. Оно в дымке, конечно, теряется, не видно, но вот туда идет дорожка. Вот облако, под облаком дымочки я-то вижу, Ну, конечно, вряд ли вы на голубых экранах сможете рассмотреть Женевское озеро. Ну, по дороге, кстати, туда оно было чуть лучше видно. Манблан, и мы будем ходить его опять с северной стороны как раз по моей любимой стороне южную я не очень люблю сторону, она не такая красивая северная прям огонь сейчас друзья хорошо видно женевское озеро как раз сейчас попробую поближе пролететь рядом с клаусом еще разочек вам клауса на фоне женевского озера меньше видите мы как бы по свету больше сейчас его видим вот он красавчик лаус на фоне женевского озера еще раз вот отх отхожу Подходим мы, видите, вот Манблан Клауса, за ним Манблан, то ну, система начинается вот она, первые склоны, они идут, идут, идут такой цепочкой. Сам Манблан вот впереди еще. Далеко. Здесь вот как раз идет долинка. Потом вот идет перевальчик. Впереди как раз просто перевальчик. Смотрит. двигаемся. Все очень красиво. Наконец-то облачка появились. Немножечко закрыла, а то у меня уже прям морда горит. Вы, вы спрашиваете, холодно ли? Да нет, не очень не холодно. Несмотря на то, что везде снег. Видите, я, как обычно, летаю в шортах, но только в сапогах, потому что в теплых чунях. Нога тогда не мерзнет, стопа не мерзнет. А ноги, наоборот, сейчас классно. Там шортики, вот, все приятно в ноге. И морду перестала полить. Но понятно, что если мы так под тучкой будем лететь долго-долго, то я замерзну. Ну, поэтому я думаю, что мы сейчас чуть-чуть пройдемся под облачками, потом опять на солнышко вылетим. Круто, видите, дверь-то у меня такой боевой. Ой, да. Устал я уже говорить. Видите, я щебетал раньше как орел. Как соловей. А сейчас уже так слова не выманишь чего сейчас мимо манблана помчимся я с обещаю клаус решил немножко поднабрать высоты на всякий пожарный чтоб мимо манблана мчаться под самой кромочкой максимально лихо ну что ж вот вам панорама местности ой же ой как красиво да так вот долина, по которой мы в Цармат гуляли, вот она, крыло в нее показывают, разматывается далеко, и мы там где-то на горизонте были, представляете? Черти где? Потому что мы сейчас в ближайший час, реально, ну минут 40, шпарили без спирали просто прямой. Так, ты как из автомата фигачили. Сколько высота? 300 Ну да, низенько так достаточно. Колмана была на ниже. Получается, в долине цармат было. Несколько побольше высоты. Ну что ж, кромку набрали. Сейчас помчимся по Манвлану Прогуляемся. Эй, I'm follow you. Погнали! Эй! переставить. Клауса догнать. Эй, эй, эй, эй! видите я, друзья. Ну с таким потоком 5 метров. Смотрите, что творится лежат на вариометрах. Уа! Вот где самая вкуснятина была. А мы с Клаусом набирали в какой-то шняге. Ну что, погнали! Погнали! Расходую остаток батарейки на съемку этой красоты. И просто такое из не снять, это будет преступление. Выше Клауса я так оказался нечаянно. Клаус следит по склонам. склона упираются белоснежные облака. Как говорится, unbelievable. Просто потрясающий вид. Вау. Фантастика. Чуть-чуть брошу. Клаус идет зачем-то медленно. 120. Просто для красоты? Наверное. Вау. Вот как это выглядит. Смотрите, какие тоже ледника сбросы.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 По этой ленте облаков представляете но ну, на самом деле конечно кайфово вот так довольно редко бывает на манблане ну, точнее бывает но вот нам сейчас реально подвезло что вот такая группа облаков до него выстроилась ветер сейчас нам получается встречный боковой то есть скорее всего внизу вот эта вся долина как-то работает это вот весенние нюансы какие-то а летом здесь чаще всего в такую вот погоду начинают тупо ну, дожди пидачить зальет как из ведра и все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 Именно из-за того, что планелизм это какой-то вот ой, шахматы. Это игра с природой. Безумно красивая игра с природой. Мы продолжаем двигаться вдоль системы вот этих хребтов манбланных. Собственно, манблан сам вот он. И где здесь. Вау, посмотрите, как это совершенно бесконечно красиво. Сейчас я подлезу под Клауса.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 Друзья, просто огнило. Огнища. Поразительно просто. вот мы пролетели мимо этого начала ледника вы видели вот сейчас немножко сзади это все осталось пробовал сделать несколько фотографий не знаю что получится и очень красиво все мы прошли мимо основного ряда сброса сейчас наша задача выдвинуться прямо по курсу под облакабе и там где-то набрать высоту и дальше шпарить уже домой не знаю как ну, думаю что очень красиво сегодняшняя погода совершенно волшебная клаус проходит вперед я его выпускаю и погнали сзади остался наш замечательный масла клаус подворачивает направо но я хочу верить то что мы проводем на озеро для закуски на озеро анси а вдруг чем черт не шутит? Погода на хребте Аравии смотрится хорошая, на озере НС должно быть хорошо, озеро красивое. арави у вас вот сейчас чуть справа вот, по центру кадра сейчас. Посмотрим, погнали. Треник еще есть. Межев перед нами. Только как говорится, нам межевы сегодня и не хватало для полного счастья. Вот это вот местечко. Сейчас я отверну влево, вправо точнее. Видите тоже куты право слева Вот у вас, вам, пожалуйста, Межев. У слева летит. А наша цель, я так понимаю, сейчас мы под облака заходим в районе Межева, набираем. И мечта моя, чтобы мы рванули на хребет Аравии, который ну совсем уже рядом остался. Вот и до него. Посмотрите, чуть-чуть. Сейчас мы на Аравии должны прыгнуть. Оп. А вот, кстати, эродрумчик. Нежели, видите, такой? Я. Полоса такая. Горная. Заход, естественно, в одну сторону. Приземляюсь не хочу. И, может, еще раз вам смотрите этот аэродромчик. чтобы вы знали, если что, как можно приземлиться в Межев. Ну вот берем мой поток над межевым, Аккурат. Ну не над Нежевым, Мижев уже пролетели. Но зато вам как раз отличный повод посмотреть пейзаж. И полосу сейчас хорошо видно И этот межев видно Что-то принцесса скрипит Скрипит потертое седло <с> Устала за сегодня, бедолага Столько пахать пришлось Отлично, набираем Погода бомба Да, такой, конечно, погода в Альпах я еще не видел Ну, так, такой, скажем так, она не высокая, но очень сильная Просто безумно сильная погода. И потоки сильные, облака. И и все работает прекрасно. И настроение огонь, и контент бомба, и погода огонь. Эх! Не судьба, друзья, сгонять на Арави. Вот Рави остался справа. Туда уходят ущелья, дальше там озеро Анси. Вся эта система красиво смотрится. Но Клаус решил, что мы рвем когти под вот эту вот облачную гряду. Он, конечно, кстати, я лоханулся. Плюсики не прошел, а он по плюсу идет Эх Лошара я Сейчас Рошу немножко да. Дальше пойду этой облачной гряде Мы будем в сторону дома шпарить Не так до дома далеко Уже осталось, километров 150 Времени-то полно Я с ужасом думаю Что же придумать придумает нам на вечер Что времени-то еще Сколько Пять часов а просто вчера мы приземлились в 8. Поэтому. Нет, в семь 10 мы вчера приземлились. Еще два часа летного времени, как-то куковать. И как... Если вы думаете, что Клаус приземлится раньше, ни за что. Сегодня мне еще пахать и пахать. Но, в принципе, отсюда все просто. Видите, вот прямо по курсу гряда с гор, которая Ведь через 70 километров доведет нас до травер за. Длиннобля повернет налево, и мы, собственно, дома. То есть, ну, ничего сложного. Кромка высокая. Ничего сложного. До дома сейчас прилететь вообще. Просто так это да. ручку от себя и пигач. Все, Вот мы и дома. так подбираем под самые космочки. И из-под космочков переставляя закрылок. крылок. Ныряем вниз. что-то передо мной сделал. И впереди. Вон слева. И дальше двигаемся вдоль этой системы, как я вам уже говорил. Долет до дома, а Но мне самое интересное, что еще придумает Клаус. Самые красивые места я буду вам снимать, друзья. Эй! Полет продолжается. 180 скорость. Следующее облако в цепочке. Вид слева. Вид справа. Сейчас ну, Клаус подворачивает, сделает такую свечечку ликую. Оп, все. Ты в дамках. А он пойдет. Сейчас, посмотрите, раз. Скорость бросил. И я начинаю скорость брашивать. О! Неужели будем набирать? Да, смотрите, для чего-то Клаус решил, что мы будем набирать. Ну ладно, что. Ну что ж, остался верный телефон теперь. Дальнейшая запись будет происходить на него. Камеры все сели. Ну и полет извините. Не укрым мукры Клаус летит впереди. С правой стороны город. Амбервиль. Все хорошо. И дальше цепочка облаков. Абсолютно рабочая. Ветер у нас. По долине видно, вон по озеру, озеро в долине, видно хорошо, что озеро ветер в правый борт, хотя верховой ветер наоборот, в левый борт. Ну, видно, что эти склоны, они западные экспозиции как раз, будут прекрасно работать. Они нас сейчас быстро-быстро-быстро... Ага. говорит, говоришь, аэропорт Берлина на правой стороне. О, красота какая. Если что, можно приземлиться. No problem. No Чтобы вы понимали, друзья, аэродрома Бервиля, это вот, вот здесь. Сейчас присмотритесь внимательно, вы увидите там такую полосу характерную. Вот оттуда летает мой друг Васечка. Мы туда приземлялись, к нему с байкером прилетали на вертолете. Он летает там, жизни радуется. На самовзлёстном плане или больше там, кроме него, планилистов нет. Такой аэропорт беспланерный, редкость для маленьких аэропортов во Франции, но бывает и такое. Перелетели, перелетели долинку, Клаус говорит, что параплан на фронте, не вижу только я его, где параплан, красотища, а, вижу параплан, смотри, друзья, вон он, находник Клауса сейчас впереди, у нас будет, сейчас мы поближе к нему, очень красивый параплан будет, сейчас,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 впереди на конья следующую долинку нам нужно пересечь видите уходит карманчик такой ущельец, уходит уходит ну, Вот налево сейчас это пересекаем это кстати дорога которая ведет в италию там дальше туннель тоннель и пац это в общем-то снизу автобанчик получается такой шикарный совершенно да вот правое крыло сейчас показывает как раз вот там озеро анси не видно но ну, видно краешек даже краешек не видно сзади остался кребето рави чтобы примерно понимали как мы летим куда я еще хотел слетать но у нас впереди вполне себе перспективная гряда облаков то есть повторю что с учетом того что в правый город будет ветер 18 км в час но ну, не летится сейчас просто как по рельсам Никакого, ничего больше я рассказать не могу. Берешь, долетишь, просто вот шпаришь, как по рельсам, если до этого какой-то был полет, там посложнее что-то такое, хотя по долине Сармат, конечно, не так же, то сейчас халява полная, плюс еще и экспозиция склонов правильная, западная, поэтому полет фактически наслаждение, но, но я смотрю, что, допустим, массив не очень-то работает, то есть Идея там, например, думать на Аравию, потом идти типа, по вот этим криптам, то вот этим криптам. Это, конечно, было бы не очень верным решением. Поэтому Клаус, видите, чуйка, чуйка. Я лечу и на Ус мотаю. Я тоже, кстати, скорее бы так бы и полетел бы. Но я бы, наверное, здесь Бодолину в обратную сторону пересекал бы. То есть я думал на Рави, потом пролетел вот под этими всеми облаками, пока они вот... И, кончится. и вот, вот, наверное, с этой точки прыгал бы через долину наискосок к вот этим вот облачкам. Вот был бы, наверное, мой план. Он был не, не так быстро, как план Клауса. Но сбылась бы моя мечта еще на дрови сегодня погонять. Ну, ладно. Надо же какие-то мечты еще оставлять на потом. Продолжаем наш полет. Практически долетели до вот этих противоположных склонов. Пересекли. Вот Дагина, про которую рассказывал, что по ней дорога уходит в Италию. На да, большой здесь кусочек такой. Под нами пролетают парапланилисты ставим там. Вот над, этим, над этой щеткой леса. Да, да. То один парапланилист, Кто то второй прям табунами сегодня они тут летают. Ну, как все, впрочем, и все летают. Хотя, вроде как, еще карантин до 3 мая, 3 мая, да. Ну, не знаю, как -то. все считают, что летают в 10 километрах от дома. Наверное. ну и правильно Что, кому мы в небе мешаем в небе сегодня конечно плотный трафик все а дальше видите цепочка облаков все в сторону дома до да в сторону дома здесь вот Шамбери, вот тут вот в этой щели аэродром дальше вот этот массив шатрс дальше на горизонте массив ну, все, Видите, вальпы в принципе вообще компактный то есть там когда их знаешь, конечно. То есть сегодня я, как вы видите, лечу без навигации, не работает. Но даже когда мы были там в Швейцарии, где-то черт и где, я, в принципе, по системе учений представлял, где мы, как мы. То есть картинка Аль в башке имеется, как она выглядит. И поэтому лечу я спокойно. Аэродромы, площадки, более-менее все это на памяти уже знаешь. Конечно, при хорошем налете Альфа будет родной дом. И это, конечно, очень приятно. Но с точки зрения полета ничего сейчас не происходит. Летим мы вдоль этих склонов. Вот внизу стенка прогретого леса. Постоянно излучает некое какое-то количество энергии. Ну, мы летим, летим, летим. помакиваем иногда любила. Ручка управления так, так это Чук-чук. Чук-чук. шею. А рука удобно лежит на бедре. Видите, как я управляю? От откисти. Локоть не задействован. Это крайне важно, потому что, это. Точность управления сохраняется, но, видите, там не движениями плане подруливается, если нужно, и только нужные движения. Во-вторых, рука не устает. У тех, у кого стоит, больше всего рука, знаете, как устает? Вот так. Когда вот из... Все, кожа из ручки. От этого, конечно, надо отучаться вообще сразу же. Напрочь. Видите, по склончикам прыг, да сколько? Сколько до да прыг? Подбрасывает. А вокруг... Вот такая вот красотища. Ой. Так снег и остался белым. В некоторых местах он уже порозовел. Стал розовый. Ну или желтый. Как кому нравится больше. Ну, у нас пока здесь еще белый. Ну что, летим дальше. Вот такая вот. Ну так видите, сколько мы уже без спирали там летим. От фанблада. Да, меня... нет, от онлайн один набор был под Межевым, потом еще, ну, чуть-чуть набрали там в двух местах. Но так в целом спалим, и шпарим, спалим, и шпарим. Ну, где-то отсюда пропланилисты взлетают. Ну, не отсюда прям конкретно, но ну, вот где-то недалеко. Стартовые плащадки должны быть. Вот-вот-вот какой-то горнолыжный курортик. Пал сюда подворачивать. Я помню, что это характерное место. Сейчас мы даже посмотрим. Видите, городочек? Может даже, вот, кстати, вот Городочки из полянка может полянки взлетают не знаю но место такое прям чувствуется парапланерное а -а -а. нет полянка ну вот полянка не знаю красиво в любом случае вот здесь уже желтый снег внизу озеро то ли там замерзшее подворачивает налево зачем-то мы сейчас дальше будем двигаться. А, ну правильно, мы сейчас подрезаем вот, вот этот звончик, вот, чтобы прийти от облака. Ну и дальше, видите, цепочка облаков, все движется, все, все в сторону дома красиво смотрится. Ну, кстати, смотрите, друзья, интересное решение. Клаус решил подвернуть вот под это облако, пути немножко в долину, потому что, как вы видите, вот этот крептик от с которого это облако сходит, он на солнце. А здесь мы видим репет в тени, над ним висит какое-то облако, но, видимо, Кваус не верит, что оно работает. И, в принципе, я считаю, что да, может быть, вот это решение сюда немножко двинуться вперед. Оно логичное, потому что если мы сильно просядем... Ну, сейчас в долине, конечно, вот этой нет версии, но очень часто бывает, что версия как раз есть. И оттуда снизу достаточно сложно выбраться. Поэтому один из вариантов сейчас немножечко пройти под облако, чуть поднабрать. Мы довольно долго идем уже Ефином без набора И разменялись сейчас до 1800 метров у нас Всего лишь Да, поэтому Надо немножко подняться повыше И потом, видите, уходит в сторону Дома группа облаков красивых вот туда тоже надо на адекватной высоте прийти, чтобы взять Потому что дальше, видите, выполаживается внизу склон И ковыряться там по низам Будет очень долго, нудно. И надо понимать, что опять же время-то уже 6 часов. Осталось-то энергия начинает потихонечку вздыхать, надо переключать режим полета. Это, кстати, очень важно. Для пилотов просто бывает так. ой э го го го Потом раз, и оп! И все. Ее публеча. Вроде как облако смотрится красиво, да, вот крылолевое показывает. Но вот. Клаус решил сюда. Да. Сейчас посмотрим. Ну видите, Клаус был абсолютно прав. Во-первых, в космосе там параплан где-то. Во-вторых, вот эта чашечка замечательная. Так, Она вместе с лесом. Дает там совершенно шикарный трехметровый поточек. Видите? Вот, значит чуть Я, честно говоря, может быть, если бы я применил немножко мозг свой сейчас то, наверное, я бы тоже, может быть, до такого додумался. Но мой мозг, честно говоря, пребывает в состоянии эффекта. Он вспоминает ледник, на котором мы были, подбывает от восторга, продолжает, знаешь, такая... Вообще! Мы все там слетали, что... Аааа". То есть я... У меня эти эндрофинов или что там дают, когда что-то хорошее получается. Есть, я переполнен. Поэтому в некое небольшое тупение. Ну, кстати, вот здесь, по сути, один набор, и мы уже дома. Вот если мы здесь наберем где-то две с полтины, то практически без наборов можем дальше скалкать. Нет, чуть-чуть набрать придется, но... За то, что мы не долетим домой, вообще не переживаю. Пропланы вон идут со страшной силой. Там зелененький красненькие, Они молодцы. Правильные идут двум планиристам которые здесь крутят ну, поток не очень сильный 2 и 2 2 и 3 метра в секунду но мы же берем что у нас время ты уже такое вечером планится ну, я вот, честно говоря смотрю вниз и я думаю вот был бы я потоком я бы здесь жил прям вот я вот с этой вот ложечки такой вот с весочка вот этого прям вот ух оттуда бы летел давай пропланчик давай зелененький давай мы хороший Лапочку давай, давай, давай, давай. Ну, Какой-то учебный озончик летит. Какой-то такой молодой парапланерист. Судя по форме параплана. Ну, не берите, друзья, слишком сложные крылья сразу. Будет сложно. Так раз. Ну, правую спиральку купить дружище. Ну давай, планер же право стоит. Молодец. Ох ты мой хороший. Ох ты мой лапа. Умничка. Давай. Во, все. Сцепился, молодец молодец все друзья про план потоки ой день бриллиант это лучший полет за всю мою жизнь вот на текущий момент я точно могу сказать что это самый лучший полет за всю мою жизнь за всю мою летную карьеру не побоюсь этого слова так далеко я не летал что ну ладно на сегодня не было сегодня был видник сегодня мы пролетели не на Ланглана, причем как пролетели кромка относительно низкая вот и все как эти как, как, вот, как вот каждый выстрел. Определенно все идеально. И сильно, и красиво. И, и логика поддается, потому что можно что-нибудь объяснить. Можно этих поумничить. Ну, мы вот это вот сейчас вот это делаем. Сейчас он еще Клауса вам. Вот Снимем. Пока на телефоне у меня есть батарейка. Время и место. Я все постирал. Оп. Yes, I behind you. Mm, да. Что ж, я так понимаю, что Клаус или добирает что-то, или? или наверное, на переход нужно будет. 2300 Он хочет получше забраться. Пойдет я переход. Чувствую и это, пойдет. Да. Или протягивает, или на переход, неважно. Вот. А, протягивает пока. Так удобнее набирать, когда напротив друг друга, тогда он на меня видит, и я его вижу. Получается все намного лучше. Хотя, конечно, с точки зрения обогнать, выгоднее всего, конечно, на хвост. На хвост, или по хвост, на висеть А вот с точки зрения совместной работы, лучше на диаметре. Сейчас потяну, как раз... Ну, посмотрите, что делается. А про у нас, вот этот вот молодой, которого я назвал, да он нас как щенков уделал. Он же рядышком с нами. Вот Я там радовался, что он так... Есть, кстати, может, другой? не. Так смотрелся параплан вроде как с меньшим удлинением. А сейчас такой вполне себе с приличным удлинением. Парапланчик зелененький. А зончик какой-нибудь там... Бас может быть, может раз Ну такое что-то не очень сложное. Питненького его рычком поставил Как Лапа. Ну и узенька как. В отличие от нас. Мы так узника не можем. Вот он. Эх, красавчик. И клаус-красавчик. Все молодцы. Всем пятерку. Я прямо, даже я сейчас хорошо подкрутил, пропадемность выросла. росла. Рапланист на переход, что не собрался. Да, решил не добирать. Причина мне не ясна, почему он решил не добирать. Мы с Каусом продолжаем еще ковыряться. Может он замерз, потому что мы его в баню. Может, уже ему надоело. Всяко бывает. О, О как я тут. Прямо я с собой горжусь. Интересно, похвалит ли мне Клаус. Где Клаус опять потерялся? У меня телефон как зеркало заднего вида. Я в него смогу посмотреть, что сзади творится. Я эту кромку уже набрал. Клаус, пора уходить. Громко. Где? М -м -м. М -м, прям идеально. Больше трех метров. Я думаю, что крайний виток там погоним домой. А, вот он, клаус. Больше меня все равно, смотрите-ка. Окей, okay, я follow you. Ну что ж. Вот видите, параплан ушел раньше, но посмотрите как раз, как мы быстро его догоним и обгоним. 200. и вот мы проходим над парапланчиком. Все. Хорошие дороги, друже. Вот он клаус вышел, но это я разогнался избыточно. Ой, Лаус напугал нехорошо. Разгулялся я что-то. Все. Итак, дальше наша, наш путь вдоль вот этих рептиков. Облака видны, все хорошо, все работает, шпарим. Эй!